Здравствуйте! Сегодня опять хочу поговорить о дендробиуме. Прошло лето, ваши дендробиумы нобили, успешно нарастили росты, молодые росты. Если высота ваших ростов уже достигла, высота материнских ростов или приближается к ним, у вас появился уже стоп, лист или еще нет, то стоит уменьшить подкормку дендропиума азотными удобрениями. Для успешного созревания псевдобульбы и цветения нам нужно несколько недель подкормить дендропиумом удобрениями, содержащими фосфор и калий. После того как у вас появится стоп-лист, в течение еще двух 3 недель подкармливайте регулярно дендробиум калийными, калийно-фосфорными удобрениями. Через две 3 недели ваша бульба нальется. Хорошо. И вам нужно поставить дендробиум в прохладное место и уменьшить, начать уменьшать полив. В этот период перепад дневной и ночной температуры должен быть не менее 5-7 градусов. Нижние показатели около 12-13 градусов. ваш дендробиум чуть-чуть будет подсыхать и выпустит почки до того момента пока вы не увидите что это цветочные почки не стоит увеличивать полив иначе эти почки превратятся в кейки то есть деток на стволе дендробиованобеля только вы заметили что почки стали бутонами увеличиваем полив до такого как ну, до нужного вот и перестаем подкармливать в этот период в период Перед началом бутонизации и цветения мы дендробиум нобели не подкармливаем. До свидания. До новых встреч.